Здравствуйте, друзья! Рады сообщить, что на платформе PlatinCoin.com началась предрегистрация, и мы бы хотели показать вам в этой видеоинструкции, как правильно ее проходить. Если вы не получили партнерскую ссылку, просто нашли сайт через поисковик, или если вы удалили реферальную составляющую ссылки вашего спонсора, то мы вынуждены вас огорчить. В период предрегистрации зарегистрироваться возможно только по приглашению. Без приглашения на платформе пока зарегистрироваться нельзя. Именно поэтому мы вводим в строке поиска ссылку спонсора, говорим ОК, кликаем на кнопку регистрации и переходим к процедуре. Итак, начнем. Перед нами поля, в которые необходимо внести наши данные. Берем наш email, который мы создали специально, чтобы зарегистрироваться, задаем пароль 12345 12345. Вводим имя, допустим, Джон, фамилия Смит и национальность. Давайте, к примеру, выберем «Германия» и нажимаем «Sign up» — «Зарегистрироваться». Давайте зайдем в почту и посмотрим, пришло ли приглашение. Пока нет. В среднем письма приходят за 5-7 минут, поэтому не переживайте. Просто надо подождать пару минут. Давайте, пока мы ждем, попробуем войти без подтверждения. Введем тот же логин и пароль. Программа не дает войти без подтверждения, как мы видим. Для того, чтобы завершить процесс регистрации, нам в любом случае нужно подтверждение. Письмо с подтверждением уже должно быть выслано нам на почту. Заходим в почту, ищем письмо. Вот оно. Заходим в него, кликаем на «Confirm email» и волшебным образом снова оказываемся на PlatinCoin. Поздравляем! Регистрация успешно завершена. Как видите, все очень просто. Теперь для того, чтобы начать пользоваться платформой, нам нужно залогиниться. Нажимаем на логин, вводим наш имейл, указанный при регистрации, и пароль. Итак, мы вошли. Мы попадаем в дашборд, который пока недоступен. Раздел, который будет доступен до 11 мая, это «Моя команда». Кликаем на него. Здесь будет видна вся ваша первая линия, а также общее количество людей в вашей структуре. В нашей структуре, естественно, никого нет, так как это тестовый аккаунт но уверены, что ваша структура будет радовать вас количеством партнеров. Кроме раздела «Моя команда», сейчас на платформе можно заполнить в одноименном разделе основную информацию о вас, загрузить фото, добавить все ваши контактные данные, место проживания, род занятий и так далее. Итак, жмем сюда. Нам открывается страница с полями, которые нужно заполнить. Эта информация нужна прежде всего для того, чтобы ваш круг контактов мог чуть лучше вас узнать. Остальные опции и разделы сайта станут доступны с 11 мая, чего мы с нетерпением ждем. Друзья, следующий релиз с Mobile френдли Версткой ждите уже в конце недели. Удачных вам регистраций!